Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Дасаманитам Шри Банде Ананда Нанда प के पा பதா பாभ நம ந முக்க कर снабхакти паде деви саттва намо Нараяна-намас-критта-нарун-чаива-нараттама нараттама девиң мудире саңкирта не Вакти прамодакше жаго дейям сада парибхагнам авишто сива виринчи биспуре жито, кема бигобо душва держи, Пурнанурагоро сагоро саромурти, сарадикам и Кришна Сияддайта Валадхарасива Гаурабхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна Krishna Хари Хари Hare, Хари Рам, Раму Рам, Аджануламбитабужо канока бодато шанкрита не квитару камала ятахшо вишам баруди жавару жуго дхармупалу бн банде жагат при я Хари Кришна Хари Hare rāmu, hare rāmu, rāmu rāmu, hare hare. Namāmi gāngi tava pādhupankajam, surā Синитам. Бхаванурупе нсадан наранам Ганга таранг Баги саджушо бадане, лакшмиер жасача Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Рама, Рама, Хари, Хари, Джева, Мисе, Китосохи, Даса, Джоне, Шуди, Хан, Тароварти, Кешу, Гехи, Судья, Атмажара, Тимаксу, Наприхи, Тижута, Джавадарта, Шолоки. ЖЕВАМАИ СЕКИТА СОУХЕ ДАРТХА ЖАНЕ СУДИХАНТАР ВАРТИ КЕСУ ГЕХЕ СУЖЯЯТМА ЖАРАТИ МАТСУ НАПРИТИ ЖУКТА ЖАВАДАРТХА СЛОКЕ ГОРИЯ ГОСТИ ПАТИ СИСИЛА ВАКТИ СИДДАНТУ САРАСВАТИ ГОСТИ МИТАГР Бхшновазы are very plain-hearted. Говдигуртипа тишишела бактисиданта сарасвате госами тагур прахупат говорит, что бхшновы они очень просто сердечны. Сарал, сарал значит просто сердечный, не лицемерен, искренен. То, что снаружи, то и внутри. И вот шела прахупат бактисиданта сарасвате госами тагур прамхамсанджагат Саджагадгу, сказал, что бхшновы они очень просто сердечны. Сарал. Нет, нет никакой запутанности. Саралата это вашнавата. Шила Бхактива Таку пишет. саралата — это вашнавата. Если нет саралбава, нет вашнава. Ты. Саралата Вишнавата. и вот Парамамса Гуру, Гуру Вишнава. Шила Пархупат говорит очень, они очень простосридичные и, и они полностью <правда> привязаны к Бхагавану Кришне. нету стремления к материальному у них и поэтому Никакой запутанности в их жизни нет. Поскольку лицемерия, запутанность, все это возможно, когда у вас какое-то желание. Если у вас нет желания, ваше сердце и душа посвящено полностью Бхагавану, тогда не может быть никакой запутанности. Мы слышали о двух вещах. Первое ⁇ это ну, два вида запутанности. Первое в этом материальном мире. Два вида людей есть, те, которые слишком гордятся своим положением слишком. Это, в общем, комплекс есть неполноценности и, наоборот, комплекс превосходства. И вот, если вы думаете, что Кришна досконально с вами говорит, что, если вы думаете, если вы думаете, что Криш... Кришнацкий Кришна с вами говорит это из-за того, что он чувствует себя неполноценным, то это не так поскольку у вас нет представления о сердце Гуру Вишнавов, когда вы поймете ваше положение и положение Гуру Вишнавов, Бхагавана Нитянанда Гуранга, то тогда, естественно, вы развёте такое смирение. Я могу повторить, повторять эту шлоку Тринадапи. Повторять ее очень просто. Но если эту слуху применю в жизни, то тогда я стану а если просто буду говорить только, то... Ну, соответственно, нет. И вот Шилы говорит, «Парамхам сагуру ва не очень просто сердечно, у них есть качество сарал». Не любят Бхагавана, не могут видеть Бхагавана, могут видеть весь мир в связи с Бхагаваном. И поэтому и у них нет никаких потребностей, надежды на что-то. Как если кому-то нужна дешевая слава, лабхапуджи, пойти все. Такие люди могут ради этого пойти на что угодно. на гуру вишна, они настолько готовы жертвовать собой, что могут говорить о чем угодно. И они не идут ни, ни, ни на какие компромиссы. Если кто-то им пообещает всемирную славу ради, чтобы они пошли на уступки со своей седантой, то они этого никогда не сделают. Чисто гурващинава настолько, они посвятили себя Бхагавану, они забыли о своей собственной славе. И вот сила говорит, если весь мир отвергнет нас, то мы все равно не изменим свои седанты. И даже те, кто пришли ко мне, приняли меня как своих приняли меня как своего гуру, И даже если не все оставят меня, то я все равно буду находиться под зонтиком лотосных стоп гуру Падпадме без всякого страха. Я буду продолжать говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Я не изменю свою седанту. Люди запутаны в замешательстве. Они не могут понять, что такое седанта, то, что я говорю И также говорил перед тем, как оставить этот мир. И вот сейчас никто не понимает мои седанты. Никто не может принять мой вичар. Что я буду делать, находясь в этом материальном мире? И вот они не принимают меня. Этим временем какая-то борьба может начаться. И это... Йогама иногда или, или просто Махама это Попад все организует И вот Шила перед тем, как оставить этот мир, он сказал И вот Шила никогда не шел ни на какие компромиссы ни с какой Сахаджи, ни с чем Он был даже готов оставить свое тело. Сахаджи были готовы убить его, но Шрила Прахупат никогда не изменял свои сиданды, своих убеждений. Шрила Прахупат говорит, Парамгамса, гур ващнава, не просто сердечно, а не сарал. И вот Шрила Бхактинута говорит, саралата это ващнава там Простота и просто сердечность это качество ващнава И вот люди в замешательстве, кого же принять Какую седанту? Поскольку люди говорят так, какой-то махарад одно, второе, второй, третий, третий, люди в замешательстве. Не, не все могут принять мои слова, In поскольку люди запутаны находится в Конфузии, конфузн... кого же чиши при... слова принять. И вот седанта в том, я приведу пример, например, есть различные Пураны. Одна Пурана говорит одно, другое другое. И... И что же делать, поскольку различные Пураны? Они были составлены для различных целей. Есть шесть сатвических пуран, шесть раджасических и шесть тамасических. Если кто-то начнет бороться со мной, приводя свидетельства с тамасических пуран, я говорю о свидетельствах о Бхагаватам, то кто же прав в этом случае? Вчера я говорил, и вот проблема, и даже в Пуранах такие замешательства, и что же делать? Тогда нашлись вот Пураны противоречат друг другу, ну, поскольку они составляются для различных целей, но нужно принять мнение Бхагаватам, хаосистические Пураны. Браму поставляют тамастические, шиву, сатвические, они вишну говорят, что превыше всего. И вот нужно пойти к щели Пракхупаде, Бхакти-Сиданди-Сарасвати. Если вы не хотите окончательно запутаться, вы должны пойти к щели Пракхупаде, Бхакти-Сиданди-Сарасвати или к щели Бхактину такого-то гораздо более практично. Кто-то говорит, что Вашнавы иногда обманывают. Я тоже верю в это. Байшнавы иногда обманывают. А когда? Когда они видят, что мы обманщики. Значит, мой гурмахарадж хотел однажды меня как, похвалить. Я закрыл свои уши и ушел. Сказал, гурмахарадж не хочу. Слышать хвалу в свой адрес, хотите об... Об... Об... обмануть меня. И Гурмаха понял, и с тех пор меня не хвалил. И вот перед тем, как услышать по свое прославление от Гуру я хочу умереть. Ничего более опасного. Мало кто может сказать такую седанту. Я говорю то, что сказал Шила Пабхупад. Значит, они иногда хотят обмануть нас, но когда они увидят нашу искренность, то они не будут делать этого. И вот как гром перестал меня хвалить. И нет ничего более опасного, чем... Слушание хвалы свой адрес гордова. И вот лучше бы Махархи, вот лучше бы его выгнали, дали пощечину, чем говорить о его славе. И если ваше шнава ругают меня, то я чувствую, что я получил милость. Я даю Махапрабху иногда обманывал публику, как в он иногда обманывал его, или Брабханада Бхарадзе. Брабханада Махапрабхат сказал о Санатан Рупе. Санатана не было, там Рупа была в Айграме, в Валахабаде на том берегу реки это было. Там Аннупам и Рупа Госвами. Мы должны помнить это Сиданту и, и не забывать. Мало кто когда-либо когда слышал об этой Сиданте. И вот когда Вала Абхабата, он хотел поклониться Рупе Госвами Паду, и Анупами, они сказали, сказали не кланяйтесь на мы, души Махапрабху сказал, вы столь возвышены. У вас так... Махапрабху сказал Валабхачаре, что не сниз касты. И Валабхачаре он... Показал, я думаю, вы шудите со мной. Он понял, что Махапрабху посудил над ним. Кришна нам всегда танцует на вашем языке. Эти... Вы не можете быть падшими душами. И таким образом время от времени Махапрабху обманул Баблапачарю. Однажды он их обманул Брабанада Он сказал, что вы Сакшат Брама. В Нилачалдаме, когда мы пришли сюда, мы видели два Брама, Джаганадха и вас. И вот время от времени Махапрабу он обманывал глупых людей и слишком гордых. А Вайшнава, Шила также. Он выражал почтение одному из, своей, из своей, одному из своих учеников на большом собрании. Он сказал, что у ну, вас очень такие хорошие слова непрахупад сказал, что ты подобен моему Ганеше. Но эти люди, к сожалению, пали вскоре. Какие-то вайшнавы могут дать нам огромные титулы. Но Шила Прохопат никогда не хотел получать никаких титулов ни от кого. Он мог запросто собрать так множество титулов, всяких регалий, но он не был заинтересован в этом. И Мой вопрос к вам. Можем на кому же нам следовать сочетания Махапрабу Ничанади Нандипрабу или или вот, например, каким-то Шактивешаватаром, как, например, Парашурам. Можем ли мы следовать Парашурами? Парашурам вроде бы Шактивешаватара, но есть Гуранга Махапрабху и кому же мы должны следовать вроде воде как бы шакти-вешаватары и поставить Господа в какой-то степени, но... но почему не нужно следовать Ему? И его ученик один из двенадцати Махаджан. Это ученик Парашрама, один из 12 Махаджан. И следует ли нам следовать Парашраме или вы ученику Биме? Это мой вопрос. Кому? Питамахе Бишме. Кому же следовать? Бхагава там говорит, нужно. нужно следовать Бишме. И вот мой вопрос к вам. И вот если кто-то будет пытаться как-то напасть на меня, но я завишу от Шрилы Прабхупады, поэтому бесполезно как-то нападать на меня. И э, я завишу только от Шрилы Прохопады. И вот может быть множество, множество шахтевешаватаров. Будха тоже при, был в тоже в но он одурачил людей, так тем не менее. Ришабхадев тоже. Шактивешват. Дататрия. Он тоже Шакти Вешаватара. Но нужно ли им следовать? Я спросил вас Вас спрашиваю, нужно ли следовать Датаре? Или Пашраме, или еще какой-то Шакти Вешаватаре. И кому же следовать, ващинавы иногда могут обмануть, нас дав большой титул, даже Шахтири Шаватара может совершить ошибку, как Парашрама, например, он брахман, и он убил множество брахманов. Тысячи, тысячи браманов, Аббита Махабишма сказал, что такое гуру, который говорит неправильно, что делать, что не делать, не имеет представления о правильном и совершает оскорбление. Такого гуру нужно оставить. И кого же принять? Бишму или Парашарама? И вот правила шастры оставить такого гура, и вот весь мир в замешательстве, один очаря искал, то другое, то третий, то и вот. Вроде все правильные, и как их же гармонизировать, все их высказывания. А я говорю о Сиданте Ашчилы и вот я завивший полностью от Сиданта Ашчилы и кому следовать, кому не следовать. У меня нет никаких надежд для вас, моя харикатха, она чиста. Моя жизнь посвящена харикатхе. Харикатха это не какая-то коммерция. Я не делаю это ради денег или ради заработка. И что же делать зависит от вас. И вот так много Непонятных вещей. Многие сконфужены. Один Ачария говорит одно, другое, второе. Я говорю об абсолютной седанте Шилы Прохопады. И вот это хорошо. Я думаю, что мой совет, если есть какое-то замешательство относительно различных седанты мы должны зависеть от Шилы Прохопады Баги Сиданта Сарасвати как среди различных Пуран мы должны зависеть от Богота. Богот это окончательное решение. И вот если я скажу, что Шида Махарадж хотел обмануть вас, кто в это поверит, Но я могу провести свидетельство с Боготом из слов Шилапа Папападуна. Многие все равно будут в замешательстве. И что же делать? И сейчас ситуация столь запутана. Во всем мире, что подлинная харикатхана очень редка. И вот подлинная харикатхана очень-очень редка. Никто не хочет говорить о а подлинной харикатхе, говорят с каким-то подсчетом, с какими-то окажестными мотивами. Но у меня нет никаких надежд на какие-то другие вещи. И вот день за днем я говорю о нашей Гурварге, о славе нашей Гурварге. И вот сейчас, сегодня день явления, Чарджа, его сердце было настолько просто он был очень просто сердечен мы не знаем никто не никто не говорил вам об этом как вы узнаете он был очень прост и вот Orisha, он пришел к Шире Прахупаде, до этого он родился в высокой брахманской семье в, Варис, в very high. очень знатной He's семье. Сарвешвар Панда его звали. И вот он отправился в Джагнат Кури в, Куре, в его молодом возрасте. В общем, школу он закончил, там еще что закончил. Высшее образование еще не получал. И вот пошел в храм Джаганатха, чтобы молиться о милости Джаганатха, чтобы обрести Гуру Дева. Он хотел совершать баджан с самого детства. Он хотел совершать баджан, но где же обрести Гуру, так или иначе, по милости Джаганатха, Бхагавана Баларама, он от Бога. мол, встретил Бадаль Махараджа, ученика Шилы и захотел увидеть, кто он, этот эта великая Личность Асчилы Прабхупады. И вот он хотел увидеть его. И в итоге, что случилось, увидев лотосные стопы Асчилы Прабхупада, он предался ему. Настолько он был прекрасен, настолько могуществен, настолько привлекателен. И что случилось в году в 1926 году, он получил Харинам и Дикшу одновременно. Поскольку Вашнавы могут понять, Но они сначала проверяют человека, достоин ли он принять посвящение. Лучше подождать, пока человек э, станет зрелым. Не нужно, нужно ждать и смотреть, не нужно принимать какие-то решения необдуманно. Поэтому хорошо, лучше подождать, посмотреть, подумать. Сейчас вроде все под вашим контролем. Мы пытаемся контролировать свой ум, свои чувства, иногда лучше подождать, посмотреть, иначе дикша и станет, ну, может стать очень дешевой и не принести должного результата. Как и на базаре, продаются всякие дешевые вещи, и сейчас, к сожалению, дикша тоже раздают, дикшу санесу раздают всем попало. Всем кому, всем подряд, в общем, даже аттракционы некоторые не успевают уже саньюсы получают, но на качество никто не смотрит, поэтому Шила Бактюн так говорил об этом, что сейчас никто не заинтересован в том, чтобы смотреть на качество, а смотреть на количество. И таким образом, Шил Бхактиван в комментарии Копади Шамрити предсказал, что из-за этого вся сампрадая осквернится. И вот сегодня я тоже М -м, хорошо, наверное, хинди говорил что из-за этого вся наша самопрада оскверняется. и вот во времена британской администрации. Они и вот англичане организовали у мозгов из Индии. доминировать людей. мозг человек очень хорошую Очень хорошую Если вы в он used to apply such a rule, so that his brain can go to drain. You don't understand now. His brain can go to drain. Drain, you know? Drain, where or what are you in doing? Brain, brain. They don't understand. Very old. In India, almost all old men, they have idea. They know this word. Brain, brain. In what also. I am not speaking live. Bhagavata is in front of me. I am keeping at matthew. In Mahatmandir, also in society, they are thinking, this man is very powerful, these are... Oh. They make it out of society. Or they like to make vain brain. I know personally, they also wanted to apply this formula with me. They are giving me honor, but I am not so foolish. Ну, ну, есть, ну, еще англичане а, каких-то способных, достойных людей занимали какой-то совершенно бестолковой, бесполезной деятельностью, чтобы ну, они ничего не делали. И вот в матках тоже такое часто происходит, что каких-то достойных людей, которые могут составить конкуренцию текущему ачаре или вообще занимающим какое-то положение, они их занимают какое-то бестолковое бесполезная деятельность, чтобы ну, они занимались какой-то ерундой и ничего полезного не делали, и таким образом, как сказать, не нейтрализуют их. И вот я видел это в своей жизни такие явления. Ну, такие эти можно явления опознать. Если. если быть достаточно разумным, то можно увидеть, что занимает какой-то бестолковой деятельностью. И вот Сарвешва Панда, Бхагавич Арджарагаса в 1926 году Шила Прахупад дал ему харинам и дикшу. Very Very nice. И вот он взял ответственность за служение Радагавинди в Шичитане Матхе, и вот у Божества Шичитане Матха он видел чистоту его сердца, ума, тела и всего остального, и поэтому он дал ему ответственность поклоняться Божествам в этом храме. И после этого <реслужда> <Начало> изучать, <реслужда> Вьякал, он начал изучать Харин Амритабьякарон в этом бахтиновом институте, хотя высшее образование он еще не получил, но все же его седанта, его познание, его ум был очень острый. И его киртан, с покупать понял, что он предавшийся Душа, что очень важно. Шиллопахопад понял, что он полностью посвятивший себя Душа. Он очень искренен, и покупать был счастлив. И по указанию Шиллопахопада он совершал киртана. Его голос столь прекрасен был. Шиллопахопад слушал его киртана. В различных дарм, в различных этих собраниях и прочих он всего сердца пел киртан. Его киртан, киртаны были настолько искренне, настолько плавящее сердце буквально. Даже если вы не понимаете значение слов, но эти трансцендентные слова, трансцендентный звук, Sound и вот трансцендентный звук language. не зависит ни от какого языка. Трансцендентный звук, up. он снисходит so, свыше. И вот places, он совершил киртаны в воздушных places, местах, и вот он, он, титул получил. И вот он служил в читании в других местах также. И вот однажды случился уникальный случай в его жизни. И Сила хотел дать ему саньясу. Но он не был готов. Хотя <связь> другим сила Пархупат Саньясу <связь> сразу не давал. ждал лет 10-20, смотрел на их, <связь> их поведение и прочее. И вот он сказал, что не хочу принимать Саньясу, что в гороскопе написано, что жениться я должен буду. <связь> и еще Пархупат засмеялся. И вот он рассказал весь этот случай, один драмачарь и, и сарвешер, панда этот, этот преданный и один очень хороший астролог, знаменитый пандит, в виде, в виде его ладони, он сказал, что если не женишься, то все равно женишься. А если не женишься, то я тут астрологией прекращусь заниматься, ну, поскольку там явные знаки этого. И вот он сказал, Джаджи Вагасов какому-то другому брамачаре, но Джаджи Вагасов уже принял искренне прибежище лотосных столбщил и правхопады, тут брамачаре нет. Джаджи Вагасов он был полностью посвятивший себя душе. И когда мы посвятили себя Шили гопади и Гурдеву, вот это уже их ответственность, их обязанность спасти нас. Когда я посвятил себя полностью с стопам Шилапур-Гопади и Гурде, то это уже их обязанность спасти нас. Это не мое. Бесп... Я не должен беспокоиться об этом, что будет, если говорю так или иначе. Я знаю, я говорю правду. Люди в замешательстве, что же делать? И вот с различных эм, углов различных седанта приходят, люди не понимают, что к чему, вроде Чем баба говорит все правильно, но кто-то возмущается, почему именно так. И вот Джаджао Гусей был полностью посвящен. Он был полностью предан Ширипрахупаде, а другой Брамачари нет. И вот этот астролог, он был тоже хороший. В общем, тот Брамачари женился вскоре, но в он Бхамачари, такого не было, поскольку он был полностью предан Ширипрахупаде. И вот Сарвеша Пабу когда сказал, Шили Прабхупаде, что астролог с отец, мой, он тоже очень хороший, знаменитый астролог, он тоже сказал, что я женюсь вскоре. Сила Прабхупад улыбнулся и сказал, что совершая баджан, и не думай об этом. Сила Прабхупад только улыбнулся, совершая свой баджан. Тебе не нужно думать об этом, поскольку Шила под знал. То, что написано на руке, может быть изменено с помощью баджана. Много таких случаев. Мой Гуру в 68 должен был умереть по гороскопу, но из-за того, что он совершал баджан, его продолжительность жизни показалась больше ста лет. Так много случаев написано на руках, но а, а, сбудется ли это и должно ли это быть. Если мы искренне совершаем баджан, баджан это может измениться. И вот когда через несколько лет этот астролог встретился с Арвешем, сказал, как это возможно. Это чудо. Да я посмотрю твою руку, он посмотрел и сказал. Прикоснулся и сказал чудо. Это возможно, все ли, линии на тверке поменялись. Я отцу. должен встретиться с огромной опасностью в своей жизни, но все эти опасности ушли по милости Гурдова и Шилы Прабхупады. И кто-то сказал, что эта группа готова убить вас. А я сказал, что... Ну что, если убьют меня, то не смогу хреном повторить. И вот тогда же, Боги мы Поехал в Варанаси, я с ним поехал в Бенеровский Хинду-Университет. Ну, с ним заодно. Ну, лет 15 назад, где-то около того. И вот он хотел проверить свою, свою руку, судьбу. И вот Гупананда Бон Макарач, случайно, он тоже очень пожилой, после уже ему более 90, и он адрес какой-то дал ему. И вот я, в общем, со своим другом я зашел к нему это было рядом с хамом ещетка маха чтобы был там там огромное баняное дерево, под ним сидит человек и вот мой брат боги начал спросить а спросил у него, что насчет меня, отдумает, то думает я, у меня как бы дела не было до этого Но не знал куда деться, а в итоге он сказал что никто вас не убьет Могут все выступать против вас, но никто не сможет вам никакого вреда принести, будьте уверены И вот я знаю Гурвага Она со мной, и вот Сарой Бамачари Веди его руку И то, что сказал Астролог. Все изменилось, как это возможно. И yeah. после этого по милости Пахаппаде он принял саньясу в 1936 и, когда, before, году. Перед тем, как Сила Пахаппад оставил свое тело, он хотел дать саньясу Есть силу Пахаппаду. Хотел дать саньясу моему, Махараджану, из-за какой-то причины, вот он ушел из этого мира и не дал физически, но пришел во сне и дал саньясу вот так. И во сне, если кто-то получает манту, люди не поверят. Но люди хотят верить и ну, чтобы не сомневались, поэтому он для, для приличия принял Саньяс также в, в, в, физически. Sanyas, и вот после получения саньяса, Чилопухупат хотел дать ему радагайтри Радамантру. Особо <со> ему никому практически не давалось. Somebody, может может каким-то из, избранным преданным, be. но вот один из них, Джаджи Рогаслама Хараш Радамантру и Радагаитри очень сокровенно. И вот однажды шило покупать наставление командиру Матха, чьи Матха. В то время муж Нархари Прабуха был. менеджер всего этого был Кунджада, Да, Нархари всем заведовал. И вот сказали, что Джаджи Махараджа, нужно сказать, чтобы он пошел на ту большую дарма сабгу, на религиозное собрание. Там множество представителей разных сампрадаев в Калькутском холле приехали попроси, и вот попросили, чтобы Джаджа Гусей Махарадж поехал и выступал от имени Годи Матха. И вот, услышав такое указание, Шиле Пахопада начал плакать, «Как я могу идти? Я совсем не пандит, что я могу им сказать?» И вот он начал пла плакать. И потом Шиле Пахопада узнал, что Джазар Гасимакарадж плачет. И Шиле Пахопада был очень строг. Какова причина, что плачьте? Все равно он поедет. И вот гусем Махараш в итоге пошел на это собрание. Великие пандиты по санскриту и были там. Было, было религиозное собрание, и вот он от имени Гуди он выступил там, и вот он начал говорить перед этим всем собранием. И после того, как его речь была закончена, пандиты начали выражать ему почтение, Шаду, восхищаться, саду, его речи, говорит, саду, саду, саду хорошо, панит, великолепно, и замечательно. И вот когда пандиты саду, довольны саду, вами, саду, они говорят, саду, саду, значит, нечто хорошее, правильное. <связь> все они признали, что все, что, что сказал Джаджагасем, хорошо, это совершенно. Но по сути это все было сделано Шила Прабхупада, Шила Пахупад настолько умен, он, будучи в Майпуре. Если он пошлет кого-то такую собаку, как я, то Шила Пробхупад может контролировать меня, может вести меня, может вдохнуть меня в силу. Как Шила Прабхупад был здесь, в Индии, в Бонгасва в Махарадж в Европе, в Германии, то оно все равно не. Все находились под полным контролем Шила Прабхупады, бхакти сарасвати Кто-то думает, что это невозможно, кто-то не может поверить, но даже если я скажу об одном кармическом гуру, не хочу его Называть, mm. поскольку не хочу исходять никого, и вот он стал знаменец, как известный тантрек. Ну, не Неприменим слово термин саду. К вайшнавам применяется, а не к фокусникам. Кто-то просто достигает какой-то йогической силы, но. Слово «саду» к нему неприменимо. И вот тот полутантрик, полу, полу его ученик отправился в Америку, в Чикаго, на религиозное собрание. Сказал там спи, спич какой-то, лек, лекцию какую-то произнес, народ полчаса хлопал. <laughs> ну, как бы ничего хорошего не сказал, но народ хлопал. Обычные такие-то кармические вещи. Никакого бхакти там, никакой религии там и близко не стояло. И вот этот ученик, он хотел сказать свою лекцию в Чикаго, и прославился, и какие-то люди потом захотели его убить, отравить. Он как хотя он ну, из-за того, что прославился, хотя Посмотреть обычный негодяй. поскольку все, что он говорит, было ерунда, это в, в, в, в надо вроде бы. И вот его в вот итоге от, отравили или пытались отравить, дали ему какой-то напиток отравленный в прекрасном стакане, вот, угостили его этим ядом, что <как> жарко, вот освежитесь. И вот взял этот стакан. Хотел выпить, но внутри в стакане увидел изображение своего гуру, который уже здесь, в северной Кальку... Калькуте. <клёх> он, как обычный кармический гуру тантрик. <клёх> Смотрите, насколько могущественно явился в этом стакане и сказал, что не пей там яд. <клёх> И вот, если обычные материальные гуру могут такое делать, то, <говорит> что говорить о Шиле Прохопаде, бхакти сиданте <клышко> <клышко> Если бы мы знали, кто такой Шиле Прохопад и какие-то организации, прикрывающиеся его именем, именем, если бы знали, кто такой Шилапахупат, они бы не смогли жить так же. еще какие-то, а, у... несколько учеников Шилапахупадани. Оставили Силу Павхупаду и приняли прибежку кану Кануприда с, -кану -при -да -с Бауджа Махараджа. Но не смели заявить об этом открыто даже. Они не знали, кто такой Сила Павхупад. И вот если обычный кармический, тантрический Гуру может так контролировать своих учеников издалека там, в Америке, будучи в Калькуте, то что же может сделать Шила Разве он не может контролировать меня или помочь мне говорить Харикатху, если я искренне пытаюсь сделать это? Подумайте об этом. Он очень могущественен. И вот Джаджава Махарадж, он был там в Халькуте. И Сила он был в Майпуре. Мы должны верить. Этому все, что мы сделали, все это по милости Гурдева. Однажды Браман. Он родился в Бенгале. So bhajana, И вот он совершал баджан, повторял гайтри, И внезапно, за какой-то причиной он решил, стал бессердечным. Калапахара он назвал. И вот он решил, Сла разрушить Калабу все храмы хинду во Вриндавании в Каше. И вот Калапахару назвали, назвали и сломал множество храмов, хотя был Брама, но стал каким-то демоном. Рудро. Рудро, Руддадем. Руддадем это болит. Вот Рудра он. Mm. Этот э, заведует э, разрушением. Шактавиш Аватара это слово. Если кто-то говорит о ком-то, это не значит, что ему нужно следовать. И, и много внутренних значений, как на Кулбамачаре был Шахтаве Шиватаре Бхагаван Гуванга. И когда пришел из Пури, он вошел в тело на Кулбамачаре. Шиванаду Сен хотел, хотел доказать, что, ну, что правильно это или нет. И вот вечный спутник Гуранги Махапаву Шиванаду Сен. Он не мог принять то, что Махапаву пришел сюда в Калну И вот Шивананда надо говорит, хорошо, давайте проверим. Проверим моего Господа, здесь он или нет. И тогда Шивананда пошел, отошел далеко куда-то, а Накулбавачери вот сказал, послушайте, Шивнаду. Они предстоят, не приходят. У него есть какое-то сомнение обо мне. Я знаю, что Шевнадо сказал. Если Накур Бомбачери может сказать манту, и... ту манту, которую я повторяю, тогда я поверю, он. что Then... Гуанга пришел. Ten ten и вот когда он пришел, он сказал, что я знаю, ты повторяешь 10 сложную манту вот эту. И да, действительно. Это была та самая мантра, Адвайта Гасай хотел. Адвайта Гасай знал, что Махапрабху ⁇ это Верховный Господь, но все же он несколько раз доказывал, что это именно он. Адвайта Гасай он взял на себя роль всех обычных людей, нас, специально он выразил сомнения и, и смотрите, как в случае, и... и разрешил эту проблему, и как в случае Махараджа. Думаете ли вы, что Парикчит Махарадж глуп? И у него есть какое-то сомнение в расцеле или нет. Но Парикит Махарадшин задал вопрос, чтобы решение пришло. И у всех людей был путь. Парикит Махарадшин, смотрите, Маха Бхагавата, в четырех местах говорится. что называется Маха Бхагавата в четырех местах. Мало того, он еще получил Дашину Бхагавана, будучи в чреве Матери. Даже перед тем, перед рождением он уже получил даршан с самого Бхагавана, будучи в шриве своей матери, если у него сомнения о Кришналиле. Кто может так подумать? Но Зачем же он спрашивает такой глупый внешний вопрос? Но если бы он не спросил, то весь мир, он бы не узнал ответа. И поэтому ради <coughs> всех душ, всех джифонов, спрашивает такой вопрос у чтобы Парикшит Махраджи ответил, что Бхагаванский находится в сердце всех душ, даже насекомых, даже комаров, везде. Бхагаван прибывает. И Парихид Махарадж, он дал такой прекрасный ответ. Но... И вот Шукадев Госвами ответил, что Бхагаван прибывает в сердце каждого, как сверхдуша. И как-то возможно для него сделать что-то неправильное. неправильное. И вот он получил такой великолепный ответ. Вот ответ. Барикетма Хасвами Шук, отвечает. Внутри сердца все гопи. Внутри сердец мужей гопи, внутри сердец всего творения Кришна пребывает в каждом сердце. И что плохого, если сверхдуша появляется, чтобы явить свою лиду с ними, у нее нет сверхдуши нет никаких корыстных желаний, просто она является, чтобы. Исполнить желание их сердца. И вот Бхагаван, чтобы исполнить их сокровенно желание их сердца, он сделал так, и поэтому мы... Кто-то думает, что рассолило нечто скверное, но это из-за того, что сам человек Вот Как раз говорил, введение о Расе тема такая. Долго достаточно, несколько лекций было, чтобы раз разоблачить э, все ложные представления они, но все же люди в замешательстве один начали, говорит одно, другое, второе, третий написал третий, кому же следовать, кто же прав? Хотя я говорю об абсолютной истине, мало кто может принять, но все же когда-то они примут и поймут. И вот Чаджива Варгаса Махарадж, он был лучший. И смотрите, как, насколько, как он посвятил себя Чили Прахупаде, и что он делал после его ухода. И вот кто-то из наших гурваги, как Чиламадов Гаса Махарадж, Шанта Махарадж, они все вместе основали Мадх в Миднапуре. И, и этот матч был в старом здании, там привидение жилья. Оно было закрыто долгое время. Я был там, говорил Харикатху, долгое время, это с чем надо годить. называется в Миднапуре. И вот это здание было полно привидений, и наш Рамадов Госфема Махараджи они попросили этого домохозяина, можете ли вы отдать нам это здание. Он сказал, забирайте, там одни привидения живут на его. В общем, подарил это здание. И когда они говорили, начали говорить харикатху, сверху привидения кидали огромные камни на Гисасана. И вот они говорили, тут внезапно падал огромный камень сверху. Шила и другие вачнявани были могущественны, погнали этого, этих приведений, там были прекрасные божества установлены. И на начали проповедовать, и в итоге Мадав Гусай Махарадж, он построил множество храмов, на Шанта Гусай Махарадж, хотя он был младше всех, все равно очень активно проповедовал. Тоже несколько храмов основал, и вот Джаджар Махарадж, был очень мягкосердечен, не стремился куда-то ездить, и вот решили этот храм отдать ему Джаджар Гасэ У него как бы храмов не было, поэтому вот ему отдали, и в итоге он потом построил храм в Кате. В Дурмуде он родился около Кати. Где-то 12 километров я был на месте явления Джанжа Русей достаточно давно. И вот, и в итоге одна вдова, она хотела Джаджал Гусеймаха пожертвовать землю, это место, дом какой-то и божество. В Чандракане. Там много харикатхи на Бенгале было. мама тоже был там. хорошие, Хорошее место, хорошие. Самчан. Вот, вот так Божественное название не расслышал. Шьямчал, как так. И вот Джаджава Гасама хорошо любил повторять Харикатху, Харинам и говорил Харикатху. Иногда он не ездил никуда, не проповедовал кто-то, если приходил сами, то он давал им посвящение, проверял их. А так он активной проповедью не занимался. И однажды в Картик Врату. Вот Картик Брата и в Карти уже собрались а, проводить программу на весь Картик, и вот этот а, настоятель этого храма сказал, что что делать нас тут ни риса нет, ни дала, ни продуктов нет, столько людей понаедет, что же делать? И Дяджа Go. Гусей Махарадж засмеялся и все. Что вы переживаете? И, inside, иди. Идите, закройте дверь. Закройте двери и начинайте do do, совершать санкиртан. И вот предные начали совершать санкиртан. И Махарадж. И вот ключ Махараджу отдали, закрыл двери, Махараж пошел на крушу, начал повторять принам. И тем временем какой-то человек начал встречать, говорит, открывайте, что случилось, кто знает о Махарадже. Махарадж сверху смотрит какой-то человек приехал тут сказал дал ключи брамачаре чтобы тот открыл дверь. и тот человек сказал что тут кто-то отправил вам много риса много мешков риса дала ги масло специи и все остальное. Бхамачари были удивлены. Только сказали, что есть нечего, но мало продуктов. Тут Кришна все отправил. И Бхамачари спросил человека, кто-то отправил это, не знаю кто, кто-то там все купил. Загрузили, дали адрес заплатил за доставку, хоть зовут так как скажите, без понятия. Но сказали в отвести и все отдать. И вот Джаджа Махараш сказал, не, в Харикадхе не беспокойтесь о недостатке риса, дал денег или еще чего-то, совершайте баджу. Это ответственность Бхагавана почему вы беспокоитесь о каких-то материальных вещах, пытаетесь собрать деньги, и еще что-то. Вы пытаетесь спасти других, но сами, ну, ваша жизнь портится в результате. Но вначале вы должны спасти себя, а потом уже пытаться помогать другим. Но не каждый имеет столько силы, столько могущества, чтобы спасти других. И вот Джаджаугасе Махарадж на вечеринке Харикатхе сказал, Такие слова. И вот Сила Бхакти Дай Тамаду Гусей Махараджи его очень уважал. Он был очень просто сердечный Его сердце было очень, как Сила Бхакти Прамод Пури Гусей Махараджи. Видели ли вы его в своей жизни? К сожалению, многие не видели. Ну, он ушел в 2000 году, в первом или втором, начале самого. Те, кто видели его или имеют какое-то представление о нем, он был более просто сердечен, чем пятилетние дети. Хотя ему уже было уже около ста лет. Но все же он был очень просто Седар тоже. И вот внешне они могут обмануть вас, дав вам какой-то большой титул Завтра тоже буду говорить Харикатху. Очень важный день Итак, завтра. И вот Вашнавы иногда могут обмануть нас. Есть два вида милости. Вайшнавы могут дать нам милость различными способами. Первое это ложная крипа. Второго, so, а второе, это подлинная милость, и вот тоже хотел читить. Так что, и вот некоторые преданные конфужены не понимают, что к чему. Ну, поскольку много разных мнений, э, э, то, то, но и суть в том, что если вы искренне, то тогда вы никогда не будете обмануты. Я не, никого не обманываю и говорю то, что слышал от Шилы Прабхупады. И Шила Прабхупад говорит, вайшнавы иногда могут обмануть вас, если вы сами обманщики, если вы искренне. Не, нет никакого оскорбителя в настроении в вашем сердце то тогда не могут взять вас на колени буквально. И джядя Варгасима Храджи, он внешне не столь высокообразован, образован, не ездил в западные страны, это не значит, что он бесполезен. Он чистый преданные эти чистые преданные, им не нужно куда-то ездить. Мой под подма говорил, если ваш очарон, ваш характер, ваше поведение, ваша седанта и все остальное совершенно, вы увидите, что люди сами будут приходить к вам, те, кто искренне душ, они придут к вам, как пчелы, они летят на цветы. И, им, и цветам не нужно специально приглашать пригласить пчелу. И вот, чтобы утвердиться <мес> в Ачаре Адарше Гуранги, Махапрабху и стать великим проповедником, каково определение подлинного проповедника, тот, кто утвердился в Ачаре Адарше. В общем, в Авачаре, в учении и в идеализме Шимана Махапабху тут и есть подлинные проповедники. Вот Бхакталук Прамхамса Махарачи, Бхактарчарджаджава Махарачи и Гуокишаудасбабжа они лучшие проповедники им. Для этого не нужно ездить в какие-то западные страны своим этикетом, своим характером. Всем остальным они проповедуют. Им отсюда им даже не нужно ездить куда-то. So, so таким образом, Джаджава Гусай Махараджон говорила о совершенности Данича однажды, when, когда Шила Мадава Махарадж Он захотел восстановить место явления Шилы Павхападди Бхактиздианда Сарасвати. Но какие-то богатые организации ничем не помогали. И Шила Мадугасама краще беспокоился. Много было судебных тяж. И Силамадовгаса Махарадж, когда одержал победу во всех этих судах, он захотел организовать великий праздник по этому поводу. Но он еще не сп... только начал стройка. И, и вот он хотел... Организовать праздник на месте явления Шилая. Пахубадди Бхакти Сиданта Шараславатия. И вот всех пригласили. И Шиламада Гусей Махарадж сказал, ваша, все. мне нужна ваша помощь, ваше благословение. Иначе, как можешь закончить эту великую миссию и тем временем? Джаджа Гусей Махарадж начал. Он сказал вот такие слова. Он произнес такие слова, и Мадрога Семахар сказал, что «Мой брат в Боге благословил меня, что, что он один, его более чем достаточно». И действительно, никто, никто ему не помогал. Кто-то какие-то деньги дал, но их настолько мало было, что ну, ничто. Там было много okay. денег нужно было для строительства, там большой храм достаточно. И Шиламаду понял, что мой брат Боги благословил меня этими словами, И действительно. И Шиламаду Гасима Хараж достиг успеха один, чтобы построить этот храм. И вот он восстановил место, явления Чилы Прабхупады, Бхакти Сиданда Сарасвати. И вот Чилы Джаджага Семахараш помогал на любых собраниях. И я могу вот попозже рассказать о настроении Шили Мада Гусей Махараджа, он был такой личностью, он хотел следовать Шили Прабхупаде полностью, безупречно. И все его братья боги, как мой Гурмара Шита Гусей Махарадж, Бон Махарадж, Бон, -Махрай, Бон -Махрай, он расплакался, когда говорил. О Шиламадху Гасимахараджи <связать> на дни его ухода. Он сказал, что он единственный, кто хотел следовать указанию Шиле... учению Шилы Прабхупады полностью. без Мы не смогли полностью следовать ему, но Шиламадху Гасимахараджи он полнее всех следовал его учению, его наставлениям. Перед тем, как оставить этот материальный мир, Шила Прабхупад сказал, мы должны вместе, под руководством одного Ашрави мы должны проповедовать послание Шище Гуру Гуранге. Это было успешно. В случае с Ильяматом он никогда никому не завидовал, не мешал. Наоборот, приглашал всех. Всегда. И даже с... Маду Гусей Маха всегда делал, делал все открыто, всегда всех приглашал, своих братьев, боги, на проповедь и прочее. Он был полностью открытым человеком. А Джаджао Гусей Махарадж, он был очень счастлив быть с ним, и вот... И также... Шидарда Гусей Махарадж. И вот на всех собраниях они были... Джаджао Гусей Махарадж говорил Харикатаху, говорил и Кир, совершал Киртаны. Однажды в Калькутте в читании Гудья было большое собрание. И там, тогда пригласили губернатора, в общем, какого-то чиновника. Ну, традиция такая есть приглашать всяких важных шишек на религиозные собрания. Забыл, как зовут, за и вот он сидел на кресле, там Харикатха происходила и перед окончанием Сабхи. И вот он отпросился, сказал, что нужно... Уйти. Извиняюсь, что до окончания нужно уйти, что срочно надо было. И вот Сабха закончилась, начался киртан. Coming, и вот э, Киртан, киртан начался, uh, и, и, и вот он же пей, собрался уходить, киртан, уже сел в машину. И тем временем Джаджавагу Семакаш начал петь Киртан. Джаджи Он настолько прекрасно пел, как будто все, и все, все частички в храме вибрировали в такт с его Киртаном. Не каждый может поверить моим словам. Не каждый слышал киртана, бхактивича Джаджа или поэтому вы не можете поверить. И вот услышав этот Киртан, этот э, человек, он сразу вышел из машины, вернулся, сел на свое место, вроде как отпросился, уехал, вроде, вот опять вернулся. И вот с неотрывной вниманием он слушал этот киртон. И после того, как киртон кончился, Он спросил, моя просьба завтра, мой а <CharlotteCA> Same, uh, выходной у меня, я хочу, чтобы все эти саньяси пришли. Это, я чувствую, <Bruk> это очень благоприятный киртан, я ни, в жизни никогда ничего подобного не слышал, мое сердце растаяло, можете ли вы прийти все ко мне домой завтра и so, спеть эти киртаны у меня дома. И вот они отправились к нему домой so на следующий день. И вот, понимаете, когда Джаджи Аугасима совершал киртан, весь храм, Deity, даже божества, они буквально двигались так, И мало кто может know, поверить мне, me, no... поскольку у вас нет такого практического опыта, вы не видели, как Чиллабхти Пури Давгасе Мараша или Шила Сидар Давгасе Мараша или Кришна Даша Бабаджа Мараша, или Шила Мадагасе Мараша, или Шила Джаджа Давгасе Мараша, с каким чувством они совершают кирдан, так или иначе, если кто-то ругает нашу Гуру-Агу, значит, он не имеет представления, кто они. Яба миши, кито сухида-та, жони суде анторавар тихису, дешу жаят мажор атимасу, наприти дута, жаба-та, ашоло